Так, добрый вечер, Геннадий, или доброго времени суток. Просили снять размеры своих ежиков. Снимаю. Ежики состоят у меня из. Один ежик состоит из двух независимых вот таких агрегатов. На подшипниках. Там у меня есть видео. Размеры подшипников. Вот. Размер трубы и все остальное. Сейчас покажу просто рулеткой. Итак, с этой стороны Значит, состоит из двух фланцев, которые закреплены на трубе на такой ступице как бы самодельной. Размер э, меньшего фланца у нас получается 17 сантиметров по наружу. Вот, 17 сантиметров. Само тело фланца 3,4 35 миллиметров. Вот, зуб. Ну, длина зуба это не важно но у меня 7 7 сантиметров толщина вот этого зуба он каленый э, составляет 10 миллиметров каждый каждый зубчик по 10 миллиметров это каленые пруты из картофеля э, капача э, советских еще времен вот итак этот размер мы сняли 17 сантиметров тело одного фрянца 3,5 толщина фляца 5 миллиметров первый второй флянец значит так второй флянец имеет размер 22 с половиной где-то вот 2 с половиной сантиметра его тело точно так же 3,5 толщина такая же 5 миллиметров 5 миллиметров расстояние между вот такими двумя фланцами получается у меня 6 сантиметров расстояние между первым и вторым вот они соединены вот такими пластинами жестко тут еще раньше у меня был третий фланец он состоял ежик из трех если на предыдущем видео посмотреть их три я обрезал да потому что они наматывали, когда окучиваешь картошку, они наматывали картошку. Я их, короче, укоротил. Выбросил третью часть, просто обрезал и все. Вот. Длина самого агрегата общая. Значит, мы замерим сейчас от центра к гайки. Получается у нас 18. 18. То бишь 18 и, и сюда 18. Итого 36 сантиметров получается. Они сделаны под углом, если вот так сверху посмотреть. Вот, так сверху. вот они вот так размещены. Ну, градус тут и на глаз, я не выставлял сильно градус, так чтобы зубья друг от дружку тут не, не черкали, не бились. Они не дотрагиваются. Вот, потому что они будут друг дружке мешать, когда вращаются. Вот что тут еще? Ну, высота длина вот этой э, вот этого, э, рычага, как правильно назвать, 45 сантиметров. Но он выставляется потом опытным путем уже методом проб. Вот, для того, чтобы когда лапа, вот эта культиваторная лапа, она обрезана у меня, э, получается она 20 сантиметров. 20, тут 20 и там 20. Она заточена, очень острая, для того, чтобы срезали сорняки хорошо. Вот. Когда работаю, она где-то вот так у меня углубляется. Приблизительно на 12 сантиметров она уходит в грунт. Вот. Колесо, у меня впереди стоит колесо, вот такое, оно не дает. Дальше вот этому, вот этой моей мотеге. Да, вот, уйти в землю. Так уж упор получается вот здесь. Это очень хорошо работает. Переворачивает бурьян верхними тормашками. И разбивает, э, разбивает землю, чтобы она не, не была вот такими пластами. Вот. Ну, какой тут еще размер. Вот это все регулируется, поднимается с помощью вот этих дырок. Вверх-вниз. Э, лапа тоже поднимается. Я же говорю вот методом. Опытным методом я вот нашел оптимальное положение, в котором это очень хорошо работает. Позже э, буду мотыжить картошку. Покажу как вот это все работает. Вот. Ну, тут особенность еще есть вот этом. У нас тут есть два болты, с помощью которого я фиксирую. Э, фиксирую они упорные то есть закручиваю и делаю вот такой получается мне перпендикулярно рама стоит ровненько она жестко у меня не плавает она вместе с адаптером идет четко а эти все размеры самого агрегата у меня есть на предыдущем видео я оставлю ссылку вы можете посмотреть можете посмотреть вот эти все размеры ну в принципе все больше нечего добавить. Размеры подшипников, размеры вот таких. Вот это все у меня есть на предыдущем видео. Все, спасибо за внимание. Всем удачи. До свидания.